Добрый день, дорогие друзья! Мы рады всех приветствовать, кто смотрит непосредственно наше сегодняшнее интервью в записи или те, кто будет смотреть сейчас в прямом эфире. Друзья мои, я сегодня хотел вам представить нашего нового преподавателя. Но о нем можно рассказывать, знаете, это вот человек настолько многогранный, настолько интересный, что каждый раз, вот я когда с ним знакомлюсь, узнаю что-то новое и новое. Да, как вы на прошлом интервью, например, кто смотрел, вы знаете, что, например, Владимир едет с нами в лагере, будет там проводить потрясающие, интересные, скажем так, тренинг по энергиям. И тут вдруг оказывается, что он еще мастер и профессионал в сфере маркетинга. Но опять же, маркетинг бывает разный. И давайте я вам зачитаю, как будет называться его курс. Итак, внимание: ведическая технология. Создание гипнотических заголовков и оферов. Понимаете? Итак, давайте перейдем, дорогие друзья, к зре... сразу к делу. У нас сегодня в гостях Владимир Древс. Владимир, добрый день. Я приветствую. Владимир. Ну, давайте начнем с названия: Что это вообще за ведическая технология? Это понятно, что это такое глубинное, интересное. Но вот поподробнее можете рассказать. Да, Сергей, ведические знания, ну, они считаются одними из самых древних знаний на нашей планете. И куда входит, допустим, астрология, аюрведа, то есть это, это знакомые, как бы, ну, такие, ну, названия, да. Вот, я закончил две школы астрологии, ну, астрологические школы, закончил школу детской психологии. И веды, они позволяют рассматривать, ведическая психология, она рассматривает психику человека довольно-таки легко. И можно прочитать десятки, сотни книг по бизнесу каких-то интересных, там, по психологии, а когда веды сюда вот так просто берешь, да, то появляется структура какая-то, то есть ну, вставляешь в эти, в эти знания, появляется понимание, как это все делается. Ну, к примеру, можно писать давайте делать заголовки таким образом, писать вот такие слова, писать вот такие слова. Потом человек прошел такой курс, он сидит и думает, а теперь вот мне вот заголовок писать, я ди про диетологию писал, а теперь мне про спорт. А здесь какие заголовки? А вот это здесь пойдет или не пойдет? И я изучаю именно глубинные моменты, чтобы людям давать не просто какие-то поверхностные знания, чтобы они не могли потом в будущем их применить. Я даю именно глубинные корневые вещи, я даю вот психику, то есть раскладываю по местам, чтобы люди понимали, ага, то есть я понимаю, если я сейчас вот это напишу, как человек будет думать. То есть я даю понимание, как будет думать клиент. Вот именно, ну не я даю, это веды дают, а я как бы просто это передаю дальше. Веды, правильно я понимаю, это а, вот, скажем так, ну давайте немножечко, скажем так, у всех, наверное, может быть разное понятие, у кого-то образное, у кого-то, знаете, ассоциативное. Веды, все-таки что это? Давайте чуть-чуть, вот хотя бы чуть-чуть прямо эту тему затронем. Говорится, что ведические знания, они были на нашей планете, на нашей планете раньше везде. То есть, было, и было единственное знание, это были веды. Да, ведические знания, то есть, веды от слова «ведать», «знать». Да. Ведьмы ⁇ это те, кто ведали, те, кто знали, их сжигали. На самом деле, это, наверное, были умные женщины. Так и было на самом деле, да. Да-да-да-да. Медведь, да, мед ведает. Тот, кто знает, где мед. Медведь Не Невеста, неведущая девушка, не подготовленная к такой-то жизни, да-да-да. Вот. Веды. И есть славянско-арийские веды, есть санскритские веды. А Славянско-аринские веды, они тоже сейчас их нашли, как бы, да, но они не, не, не полностью полноценны, то есть потерялось правильное понимание этих ведических знаний. Сейчас не буду открывать эту тему, я изучаю санскритские веды. Они остались в Индии, но с Индией они общего ничего не имеют. То есть это не так, что веды и санскритские – это индийская религия. Нет, это не индийская религия, это полностью общая информация о том, о мировоздании, в котором мы живем, просто о мире. То есть если мы поступаем так, то будет вот так, что посеешь, что и пожмешь. Закон кармы, который также в Библии описывается. И все вот эти законы описываются, также там описывается, к примеру, как мужчина, да, характер мужчины, как в бизнесе добиться чего-то, да, астрология, аюрведа, питание, ну, там, там, это, это знания, они необъятные, то есть они полностью обо всем то, что в нашем мире есть, веды. И, соответственно, когда человек поймет именно вот глубинность такой психологии ведической, действительно составлять что-то продающее и применять это в бизнесе уже будет ну, действительно намного легче. Потому что, по-хорошему, вся проблема в бизнесе заключается в том, что многие люди не могут найти свою целевую аудиторию. А когда он понимает на глубинном уровне, то ему легче раскрыть, правильно? Да. Здесь даже больше mm -hmm. скажу. Вот эти знания, которые я дам, они применимы не только как заголовкам или бизнесу, они применимы к семье, они применимы к воспитанию детей, потому что я дам понимание психики, я дам понимание человека. И тогда мы можем, ну, если над этим размышлять и дальше над этим копать, да, то есть как бы, ну, применять, скажем, в разных сферах своей жизни, то оно, оно будет везде открываться. Ну, просто Мы просто начинаем понимать, почему клиент действует таким, если взять сферу бизнеса, почему клиент действует именно таким образом, а не таким. Почему, если мы говорим вот такие слова или пишем вот такие слова, человек на это реагирует, а если мы вот так говорим, он не реагирует. Ну, то есть приходит полная картина понимания клиента, человека, с которым мы общаемся. Ну, давайте тогда немножечко все-таки о курсе, что там будет. То есть это, по сути дела, будут такие глубокие, глубинные психологические основы копирайтинга, правильно? А, копирайтинг, скажем так, будет ну позже, да? А ну, да, это, скажем, да, это будет копирайтинг. Сейчас расскажу, то есть, смотрите, мы сейчас, то есть, ну, ведение бизнеса можно представить в двух моделях. Это бизнес, который, вот у меня, допустим, магазин, и бизнес, который в интернете. Если в магазин, всегда надо его представлять на пяти органах чувств, да? То есть, когда человек заходит, магазин должно быть красиво, должна быть красивая музыка, должно должно вкусно пахнуть, да, то есть, ну, на 5 органов чувств представлено. Интернет, мы работаем только с двумя органами чувства, это глаза и уши. Глаза – это мы видим, какая-то фотография, картинка, допустим, там что-то текст написано. А уши – это когда мы читаем, мы ушами слышим, да, то есть мы читаем текст, и в ушах у нас это дается. Вот. И заголовки, они имеют, э, то есть… Их цель ⁇ это остановить читателя. Мы сейчас заходим в соцсети, у нас тысячи подписчиков разных, да, то есть друзей. Непонятно, с кем мы, ну, многих мы не знаем. Ну, да, да, да, да. А там льется. И вот льется, льется, мы не можем понять, посмотреть, интересно, неинтересно. И заголовок как раз вот эту роль, главную играет, остановить взгляд читателя. И он должен не просто остановить, а заинтересовать его. То есть его цель ⁇ остановить и заинтересовать прочитать текст дальше. И в воскресенье я буду как раз таки рассказывать, как сделать так, чтобы остановить взгляд клиента. Я скажу конкретные примеры, как составляются заголовки, да, то есть я это скажу. Но это можно сказать там за 5-10 минут. Но 45-50 минут я именно расскажу психику, чтобы люди понимали, почему именно надо вот так заголовок написать, а не вот так. Да, чтобы ну, да. потом курсы какие-то проходить. 80% это действительно заголовок, это самое основное. Сначала человека тормозит какая-то картинка, просто доля секунды. И если заголовок у него цепляет, он просто идет дальше. Хорошо. А что, то есть, получается, в это воскресенье вы именно будете говорить, как делать 80% основной работы. Как привлечь внимание читателя, ну точнее не читателя, а человека, который вот получает огромный вот этот информационный такой вот мусор, который летит на него. И да. да. Я когда ну, я пришел из нормального бизнеса, у меня был, ну, у меня было там дискотек, бар, да, то есть, ну, разные где-то 8 разных бизнесов. Магазин спортивный, последний я его продавал, потом уходил жить в медический храм, я 3 месяца жил, чтобы ну, немножко остановить свою жизнь и подумать, куда вообще идти. И потом принял решение работать в интернете, исполнять свою мечту, то, о чем я мечтал. Вот. И когда я начал работать в интернете, я понял, что ну, надо научиться как бы взаимодействовать с клиентом, то есть ну, на эти органы чувств опираться, на глаза и тексты. Надо научиться это хорошо делать. И я проходил разные коучинги. Я заплатил 300 тысяч рублей за три коучинга да, для того, чтобы обучиться ну, основам, как себя презентировать, то есть SMM, да, как сейчас модно называют. Но я понял одну вещь, что практически все курсы, они поверхностные, то Конечно. есть они, они да. дают, дают, дают, дают, давай быстрее, быстрее, за три месяца все, люди научили делать лендинги, рекламу, что-то, посты включать. А саму суть, как себя презентировать, как от конкурентов отличаться. Я выхожу сейчас такой, да, к примеру, с криптовалютой, а на рынке тысячи людей, которые с криптовалютой, и как, почему они должны пойти ко мне, и почему они должны читать мои именно посты. И здесь вот как бы, ну, вот я начал изучать этот момент, как отличаться от конкурентов, именно позиционирование, личный бренд. И сейчас это вот один из продуктов из моего, скажем, главного курса, который когда-то будет да, по позиционированию. Это, это копирайтинг. Это сначала остановить человека при помощи заголовка, а потом я буду в середине августа давать тренинг о том, как писать посты, именно такие гипнотические, которые побуждают клиента покупать продукты. Ну, к примеру, я сейчас иду как будто типа блогер. Я раз в неделю пишу какую-то статью, uh -huh. и у меня в двух блогах идет продажа где-то там от 500 тысяч на 1 миллион рублей. Да, то есть у меня есть готовые тренинги, которые выставлены, к примеру, ВКонтакте, я пишу раз в неделю статью, и люди покупают. А начинал я именно с того, что я тоже делал вот эти лендинги, забирал все время, и это было непонятно, я понял, что надо работать немножко по-другому, опять остановиться и понять принцип, что нужно людям и как работать ну, в интернете. И я это как бы понял, и сейчас вот э, это продвигаю. И на вот этом курсе или, скажем, мастер-классе «Воскресенье» Он бесплатный, но он практичный. Зачастую бесплатные мастер-классы, они такие поверхностные. А я дам реально практичный мастер-класс. То есть важно в интернете, если мы даем контент, надо давать практичный контент, чтобы люди да, сказали, да. это классно, я могу это использовать здесь сейчас, спасибо тебе. Потом, когда мы предлагаем свой продукт, он говорит, я хочу ему у него продукт, потому что вот этот контент у него классный, значит, продукт будет еще лучше. Вот, и вот это основная цель. Uh, и я на вот этом мастер-классе воскресенья, по идее, буду продавать тренинг по копирайтингу, но для партнеров изи пизи это будет, соответственно, участие бесплатно, да, то есть, как бы я с этим продуктом захожу, чтобы показать свою экспертность, чтобы помочь ребятам. Тренинг, который по копирайтингу, который будет uh, продаваться у меня, он называется «Семь ведических секретов продающих постов». Да, и там я буду обучать именно, как составлять продающие посты, рекламные посты, экспертные посты, чтобы пост написали, и человек прочитал, и он подумал, блин, какой это классный вот, вообще человек, с которым вот, я вот просто хочу с ним работать, да, вот я буду обучать, как это делать. Этот тренинг будет стоить 10 тысяч рублей, да, просто чтобы ребята вас все не пугались, то вы зебите, мы просто обговорим, как сделать так, чтобы они ко мне обратились и попали на него бесплатно, вот. То есть именно для участников сообщества тренинг будет доступен у них в личном кабинете? Ну, если возможно, что лично сделаем, да, наверное, в личном кабинете. Я не знаю, как мы это сделаем, но для них будет это бесплатно. да. Все. Я просто к чему, чтобы ну, многим на вопрос ответить. У вас в воскресенье, помимо участников сообщества, придут и вообще люди с интернета. И, соответственно, вы людям с интернета, скажем так, с холодного трафика, вы будете уже рассказывать про то, что, ну, скажем так, ваш курс Да, ребята, а ребята, да ребята могут в воскресенье на практике посмотреть, как я работаю в интернете. То есть там собрана аудитория. Сейчас приглашено 140 человек, кто должен прийти, ну, соответственно, туда наберется больше народу. И э, я, соответственно, буду ну, э, давать контент, плюс я буду продавать, да, то есть показывать, как надо работать в интернете. Mm -hmm. Это отлично. Ну, то есть получается, давайте немножечко подрезюмируем, чтобы нам э, понять. Значит, первое, э, это будет такой мастер-класс в воскресенье во сколько часов? А, в 10 по Москве. В 10.00 по московскому времени в это воскресенье будет ваш мастер-класс, который называется ⁇ Ведические заголовки да? ⁇ Ведическая гипнотика. Гипнотических заголовков. Ну, по-хорошему, друзья мои, я тогда вам действительно скажу, кто не подписан на Владимира, можете найти его в социальных сетях. Владимир Древс. Просто почитайте то, что он пишет. Это действительно интересно. Вот. Единственное, не обратите внимание на ошибки. Я живу больше 20 лет в Германии, сразу предупреждаю, там много ошибок. Поэтому, ну, как бы смотрите на суть, а не на ошибки. Ничего страшного. А я вам, знаете, Владимир, я вам тоже подарочек сделаю. Я вам скину пару сервисов, которые текст закидываешь, и он все грамматические и лексические ошибки автоматически исправляет. Вот, Спасибо, буду очень признателен. Я скину, он там показывает, что так, чего куда и так далее. То есть ошибок у вас больше вообще не будет грамматических. Вот. Так что, друзья мои, если вы действительно хотите а, научиться делать гипнотические заголовки, которые будут именно приманивать, примагничивать и удерживать взгляд любого читателя, в это воскресенье в 10 утра вам нужно быть на мастер-классе у Владимира. Он э, вроде так немножечко мы пообщались, но по-хорошему, вот что мне нравится, опять же, каждое слово на своем месте. Никакой воды. Четко, понятно. Владимир, вот за это вот действительно мне нравится с вами общаться и вообще любую информацию от вас воспринимать просто на ура. Спасибо друзья мои давайте тогда ну что получается мы все обсудили надо быть ведическое, ведическое написание гипнотических шаг, а, заголовков для соцсетей Да, это звучит уже обалденно что на этом по-любому надо присутствовать поэтому ну, да скажу без спрос скромности а, такого такого контента не встретишь интернет а я даже не сомневаюсь потому что знаете вот а, тоже с этой проблемой столкнулся очень много курсов в свое время пересмотрел Каждый копирует другого. Да, да, да. Посмотрел, скопировал, посмотрел, скопировал. А тут ключевой это момент понять именно основную психологию человека. Почему он себя, например, так ведет. И когда ты это понимаешь, тебе просто дай несколько инструментов и чуть-чуть технологий, и ты самостоятельно начнешь работать. Потому что все, кто сейчас записываются на тренинге, это опять же немножечко такая, наверное, ведическая технология, они все хотят такой, знаете кнопку. Вот инструкцию я вот так сделал, должен столько заработать. А такого не бывает. Поэтому, мне кажется, у многих не получается добиться нужных результатов. Потому что они не понимают именно вот причину. Когда ты понимаешь причину, ты можешь настроить что угодно. В ведах это называется шарлатанство, когда дают поверхностные вещи для того, чтобы люди приходили к ним опять. То есть психологи, да? многие психологи, шарлатаны. они не решают проблему корневую. Они могут сказать, смотри, твоя корневая проблема, к примеру, гнев, это вожделение. Вожделение возникает из-за страсти. То есть страсть – это значит, э, ты соприкасаешься, ну, к примеру, у тебя есть какие-то желания, либо сексуальные желания возникают. Если они не удовлетворяются, появляется гнев. А для того, чтобы это убрать, надо просто, к примеру, заниматься спортиком или заниматься хорошими делами. Я сейчас вкратце это говорю. эта тема необъятная касательно там секса, страсти. Но я к тому, что есть всегда корень. И когда человеку объясняешь корень, ему не нужен больше психолог. Он просто может это делать сам. И также я хочу... Как именно даю именно вот такой корневой правильно правильно потому что все это знаете как медицина и э, лечат именно знаете такой момент синдром надо да. понять причину вылететь причину и тогда не нужно покупать кучу лекарств mm -hmm. Хорошо. Владимир, огромное вам спасибо. С нетерпением ждем Вот Обязательно будем. Вот, рады видеть вас на нашей площадке. Ждем от вас еще больше тренингов. Спасибо, что пришли. Спасибо, Сергей. Вы удивительный человек. Друзья мои, ну, а я вам говорю, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на социальные сети Владимира Древса. Читайте хороший контент. Ну, будьте успешными, здоровыми, крепкими, и чтобы у вас все было хорошо. Все, пока-пока.